Обучение чтению по методу Льва Штернберга. Уровень 1.3 Один слог слияния. Темп быстрый. Задание. Глядя на экран, быстро назови начало слова. МА ПА. О. Но. У. ГУ. И. НИ. ДЕ. Б ДЫ. Ты А на во Хо Бу Ду Ры Л К. РЕ, Ю, РЮ, МЯ, Я, ДА, ТА, СО, ЗО, КУ, Лу Д. Т. Г. Ка. Ко. Ло. Жу. Шу. Ме я, в, ми, те, че, ба, са, бо, шо, мы ШИ, В, ЛИ, ПИ, ЖА, ЗА, ДО, то, ЗУ, СУ. ЗЕ. СЕ. ЛЮ. ЧЮ. ЧА. ДЯ. ЛА. ВА. ГО. МО, МУ, ПУ, РА, ЦА, ПО, РО, ТУ, РУ, ГИ, КИ, БЫ, СЫ. Для продолжения тренинга перейдите к упражнениям более высокого уровня.